Про Узловой, я с, даже не я, на меня вышла Курское яблоко, с которым мы уже контактировали по Суворову и которым позже контактировали, где все так время от времени. Они пообещали, что выборы в Узловую будут конкурентными. Куда же направилась «Справедливая Россия»? Насколько я понимаю, у всех желаний. Там Там выборы муниципальных депутатов города Узловая. Что такой город Узловая – это приблизительно как Олексин, но только более такой промышленный, вот более такой вот депресс... депрессивный район и более скучный. Еще более депрессивный, чем Олексин. Еще более депрессивный, Он чем Александр. Как ни странно, если в Олексине я просто там провел почти 17 лет жизни, то в Узловой, под узловой я тоже жил. Правда, стрел до 7 и не очень все помню точно. Вот где там какие развилки. Да, в городе партиза... поселке партизан прям подвезловой так вот выборы там будут обещают конкурентные там 22 или 23 уика по приблизительным подсчетам нужно 90 человек для того чтобы все это нормально покрыть и вот обеспечить нормальный выбор а после алексина сразу на выходные после да собирались были собраны все представители узловских, флажских избиркомов, особенности ТИКа, и стояла одна задача, все были собраны в Туле, и стояла одна задача, как, какие мероприятия разработать и как сделать так, чтобы не повторить то, что было в Алексе. Uh, у них разрабатывается, вот я на полном серьезе пишу, у них разрабатывается план мероприятия по поводу того, как удалять наблюдателей. Они оформляют документы и будут инструктировать комиссии. А так что, это, это из, из Областной? У областной uh, методическую помощь а обеспечивает. Первый вариант, запасной. Первый вариант все-таки приехать и сделать так, а чтобы... Приехать туда и сделать так, чтобы, несмотря на все, вот, во-первых, заснять это, взять несколько интервью у людей, как у председателей комиссии, как вас инструктировали, что вам мы обещали за то, что вы удалите больше наблюдателей, чем в другом УИКе, ну и так далее. То есть сделать из этого, пригласить прессу, заранее выдать по этому поводу пресс-релизы о том, что вот э, ожидается такие мероприятия, это мероприятие пройдет вот вузловой, вот, все приезжайте, посмотрите, как насколько эффективно работают наши тики, насколько они профессионально умеют удалять наблюдатели. Поэтому вот если тут э, представители корпуса наблюдателей тоже пожелают туда поехать, то мы будем рады <с terr> любой помощи, приезжайте. А мне кажется, единственная странная выборная позиция, да, наоборот, после лекции мне кажется, они должны были ну по-другому готовиться к выборам, ну явно вместе так делала. То есть, наоборот, бы учила членов комиссии там закона не знаю, рассказывала бы им, как нужно, Победа. что. Поэтому ты именно их миссия.